כפי שאני מתחיל, אני רציתי לספר את החוויה שלי. прежде чем я начну תלכונת, я хотел бы рассказать некое событие, которое произошло в моей жизни. Ken, עכשיו שamanו גם מיליאון, וגם כולנו חובים זה כרגע. Мы сейчас слышали от Леона, и мы все это переживаем сейчас в нашей жизни. <гум> Когда uh, все эти события uh, и война началась в Украине, я начал очень сильно беспокоиться о том, что там происходит, и все время мои мысли были там. Я очень беспокоился внутри, и мое сердце было не на месте. Для того, чтобы какое-то сделать толкование на недельную главу, я начинал три раза, и у меня не получалось. У не хватало слов, и я начинал читать сначала, и я не понимал, что я читаю. Я все время был в напряжении. Когда я радио, они, конечно, ма Барта, они, חזר מדי בarty כי איך כל זה בmeshich ימ ימלחח זה זה. ויחרה מנייה был прямой эфир по радио и я даже не помню сейчас о чем я там говорил если вы меня спросите я не вспомню. шабат. Но пришел пришла суббота. И я понял что я обязан зайти в мир зайти в шалом для того чтобы я сохранял этот внутренний мир и для того чтобы я могла переносить этот шалом передавать его дальше, другим людям <связь> И когда я зашел в этот мир, когда мое сердце успокоилось, я понял, что в этом мире, когда ты сохраняешь этот внутренний шалом, ты гораздо более спокоен, ты гораздо более уверен в Господе, у тебя больше веры, ты открыт для слышания Слова, ты гораздо более уверен в Боге, в которого ты веришь. Амин, в Парашат Шавуа и мы сегодня толкуем недельную главу. Чтобы собрались. Чтобы собрал. Или собрал. Моше собрал всю общину. То есть это смысл. И он сказал очень важное слово. Это с пятого стиха тридцать глава исход с пятого стиха соберите пожертвования для Господа, пусть каждый, кто желает, пожертвует Господу золото, серебро или медь, голубую, пурпуровую или багряную пряжу, тонкий лен или козью шерсть, дубленые овчарные шкуры и тонко выделанную кожу, древесину акации, оливковое масло для светильника, благовония для масла помазания и для воскурений, камни шохам и драгоценные камни для вставки во оправу, чтобы украсить имя Фот и на Грудник Моше Мецове Трума Моше Как бы обязывает Свой народ делать пожертвования И я хочу напомнить вам К какому народу он обращается И в каких условиях Они проживают в это самое время В которое он обращается к ним они в пустыне, у них нет постоянного дома, они очень долгое время находятся в каких-то путешествиях, переходах. Эти, эту категорию людей можно uh, определить как нуждающиеся. Вся обстановка вокруг них, все все те условия, в которых в которых они находятся, они прям кричат о том, что они нуждаются во всем. У них нет ничего постоянного. Фактически у них ничего нет. И давайте не забывать, что не так давно они еще были рабами к тому же. И вот именно к этим людям Моше обращается и говорит: Принесите жертву Господу, пожертвуйте. Мы и мы продолжаем читать 35 главу с 20 стиха. Сыны Израилевы разошлись, а затем каждый принес, что ему сердце велело, и что он желал пожертвовать Господу. Все нужное для шатра встречи, для служения в нем и для священных одежд. Пришли все, кто хотел, и мужчины, и женщины, и принесли золотые украшения, застежки, серьги, кольца, ожерелья. А за что колеха и мы видим здесь, что все пришли. Яви, леви, маше, шелу, э, и каждый отдавал по желанию, по, возможно, ну, по желанию своего сердца. היו, шкарану, нשים, и там было, как написано, и женщины, и мужчины. И каждый принес пожертвование. אני שופע מסכיר, זה לא אנשים, א oligarchim שיש להם אמון כסף, וهم תורמים ככה, אל שמול וימין. יא, ישוראש, vamos хочу напомнить, что это не люди, это не алигархи, которые могут жертвовать на правое и на лево. Вот эв'шарломар אכן הם במדבר, מה הם צריכים בחלזם, ונחושת, וכסף? הם לא משתמשים בזה, לכן הם נתנו זה למשה. Можно, конечно, сказать, что что им там нужно в этой пустыне? Зачем им там нужно серебро, золото, медь? Зачем? Поэтому они принесли это все. אנשים, что לפנית קצרה היו אבודים. Но подумайте о том, что совсем недавно все эти люди были рабами. Теми. Кому даже äh, покушать иногда было недостаточно теми, кто очень тяжело работал все время для того, чтобы хоть что-то заработать. Да, конечно, написано, что когда они выходили из Египта, египтяне дали им много золота, серебра и меди. Uh, но современные люди, например, uh, взяли взял бы это богатство, которым было дано, и припрятали бы это на черный день. כן, Зачем же отдавать сейчас? Мы не знаем, что будет с нами завтра. Будет ли там у нас дом? Сколько мы будем скитаться по этой пустыне? Мы вообще не знаем, что с нами случится в ближайшем будущем, в далеком будущем, где мы будем, что с нами будет. Так давайте припрячем это, припрячем на... для будущего. Кен, и Uh, הם איו אכלים כל אצמנים לובים ומננה. וдавайте uh, nie zapomnijcie o tym, że oni wszystkie w całe czasie jeleli, oni jeleli manu i перепила. а я но им црехим и скоким? Да, Господь давал им все то, что им нужно было. Но это, вы прекрасно понимаете, что каждый день одна и та же еда, это не так просто. Я расскажу вам я хочу рассказать вам небольшую историю своей жизни, я работал в фото-студии. видео В сестудию И студия находилась в гостинице. И мы обедали там в гостинице. שף של אוחל. א야 כל הסוגים של, הסרור סוגי אוחל. то есть для нас эти обеды были бесплатные и они были очень богатые такие обеды, нам там были сотни видов всякой еды и очень очень вкусные. десятки. десятки. сотни, может быть я ничего ничего не сказал. אבל אחרית קופה קצרה, ולי חתיש安娜 и после небольшого промежутка времени. И когда вот ты постоянно ел одни и те же обеды в этой гостинице, несмотря на то, что там этих видов еды было много, но ты ел одно и то же. После где-то полугода, я уже не мог смотреть на эту еду. И я очень рад был вернуться домой, и есть вкуснейшую еду моей жены. И она все время делала мне что-то вкусненькое, что-то новенькое. И несмотря на то, что еда в этой гостинице была вкусная, и я просто не мог на нее больше смотреть. Alors, туда, что גם, это было одно и то же. И также и наш народ, который ел перепелов и ман و, в пустыне. ולפעמים, и иногда им попадались овцы каких-то соседей. и конечно, они смотрели на этих овец, на этих баранов и думали, вот я бы сейчас съел этот баранин. асур? Своровать это, конечно, и, конечно, что они делали? Они покупали этих баранов, и для этого они достаточно дорого стояли, они для этого должны были отдавать золото и серебро, которое у них было. Да, это просто объясняет, что они также Это просто объясняет, что даже в пустыне необходимы были их золотые и серебряные вещи, которые у них были на данный момент. Мы продолжаем мы продолжаем читать 36 глава, с 3 стиха. Они взяли у Моисея пожертвования, которые сыны Израилевы принесли для строительства святилища. Однако люди продолжали каждое утро нести все новые и новые дары. Мы что нашим асфу трума. И мы видим, что люди жертвовали достаточно для того, чтобы построить жертвоприношение. И, и Маше uh, забирал эти вещи и отдавал Бецалелю, Весалеилу, для того, чтобы он строил uh, святилище. Но люди продолжали жертвовать, и они приносили каждое утро все новые и новые э, свои э, дары. 36, 5. И 36-5 стих. Люди приносят больше, чем нужно для работы, которую повелел сделать Господь. Дальше? Э, да. Моисей приказал объявить по всему стану, что ни мужчины, ни женщины больше не должны приносить пожертвования для святилища. משה אומר תפסיקו לֹא לִתְרֻמָה מָסְפִיק לָנוּ, אַנְאָחִנוּ יֵשׁ לָנוּ מָסְפִיקוּר. ומשה ים сказал, хватит, хватит дорогие, у нас всего достаточно. זה אומר שֶׁמָּיִוּ שֶׁמִּבִּיָהוּ אֶתַּתְרֻמֹת אֱלֵי בְּמִתְמִינֵדִיבֹת וְאֶמְרַצְוּ לְשָׁרֶת לְאֱלֹוִים יִמְצֵה. И это мы видим על המזבח שאז שילדה בת ארבעים וארבע, שלושה וארבע רוקדת בתיק톡 מיליונים. иногда меня немножко злит то, что некоторые девочки тринадцати-четырнадцати летние выставляют ролики, где они танцуют в ТикТоке и на этом миллионы. И все ее знают, она такая известная, везде ее приглашают. <платят>, Платят ей большие деньги за какие-то представления и, <תראות> עושה את כל מה שאתה יכול לעשות, יום שלם אתה משרת, עוזר לאנשים, מתקשר, עושה, עושה שידורים, מלמד אותם, משקיע את, את הזמן האישי שלך, ובמקום נגיד להיות עם משפחה, עם и, а тут ты вот служишь Господу от всего сердца, ты даешь все, что ты можешь, ты жертвуешь своим временем, ты отрываешь его от своей... Воот кола змандцевали, скирла нашим, И все время ты должен напоминать людям принесите дары свои. что и и есть и мы должны все время напоминать, вот эти деньги ваши, которые вы жертвует, жертвуете, это идет туда, это идет сюда, есть у нас такое служение, мы должны помочь тому, мы должны вот сюда вложить. Ам Исраэль Бамидбар бо И народ в пустыне, народ Израиля в пустыне они не спрашивали, куда идут наши дары, куда идут наши деньги. Они приносили, приносили и и Богу это было очень угодно, он очень, ему это очень нравилось. И мы сейчас увидим что-то очень интересное на этот счет. в 36, в 36 главе, в 8 стихе. На иврите э, этот стих начинается и сделают. И э, как будто бы Писания говорят об общине в множественном числе. Но потом с 13-14 стиха. Дальше это объяснение идет со слов, как один человек сделает. Uh, вот эти вот пожертвования, вот эти вот деяния, которые они делали перед Господом, они их сплотили и сделали их из множества отдельных людей в один народ. В один народ, единый народ. И мы видим, что мысли наши мы видим что наши дела которые мы совершаем вместе они объединяют нас объединяют нас друг с другом людей и ме и также нас господом объединяет мать матью шеш и я хотел бы закончить с посланием Матфея, к, Матфея. Послание к Матфею, 6 глава, 19, 19 до 21 стиха. Не копите себе богатств на земле, где моль и ржавчина портят их, и где воры, забравшись в дом, крадут. Вы же, на... Вы же копите себе богатство на небе, где ни моль, ни ржавчина их не испортят, и где воры, забравшись, не украдут. Ведь там, где богатство твое, будет и сердце твое. Аминь.